Сквозь лист картона пропущен проводник, соединенный с источником тока. Насыпаем железные опилки на картон. При включении тока опилки расположатся по концентрическим окружностям. Вместо опилок на лист картона поставим магнитные стрелки. При замыкании электрической цепи стрелки расположатся вдоль линии магнитной индукции. Если изменить направление тока в проводнике, то стрелки повернутся на 180 градусов.